Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мариша, мы нас продаж. Мы с вами находимся во дворе жилого комплекса «Южный квартал». Как можно заметить, с приходом хорошей погоды у нас во дворе стало более оживленно. В этом вы можете убедиться сами. Также активно ведутся фасадные работы и работы по благоустройству предомового территории пятого этапа строительства. На сегодняшний день у нас ведутся следующие работы. В 10-11 секциях проводится сварка труб холодного водоснабжения и горячего водоснабжения. Также в этих секциях идет кладка плитки в местах общего пользования. В 12 секции идет кладка плитки в санузлах и на балконах, в 13 секции поклевка в местах общего пользования. В 15 секции штукатурка переходных балконов, а с 10 по 15 секции производится заземление на крышах. Друзья, на этом все. Если у вас остались вопросы, звоните нам в офис продаж, мы с удовольствием ответим на все интересующиеся вас вопросы. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До свидания!